Еще раз здравствуйте, друзья! Uh, hello again, dear friends! Пишем сегодня морской пейзаж. Uh, today we are going to draw a marine uh, picture. Вы видите каркасный цвет в картине. Красный, розовый. Uh, you can see the main colors. They are red and pink. Он всему создает uh, подсветку. So, uh, it makes uh, the illumination. Макнул кисть, большую строительную кисть, ну, у кого нет строительные можно благородные кисти uh, dipped, uh, the, uh, макнул в разбавитель и немного белилами чуть-чуть с красным uh, red, просто намочу весь холст uh, чтобы холст не сопротивлялся набору краски. Uh, so, uh, canvas, uh, reject, uh, the, uh, ну вот холст стал восприимчив. К веществу. Uh, uh, canvas, uh, uh, Беру кадми красный. Центр uh, uh, наращиваю его. And I load the paint here in the Именно Красный, заслонен сиреневыми облаками. Red color uh, is with uh, lilac clouds. Добавлю немного белил. I add some white. Чтоб он не был такой агрессивно красный. Uh, to make red color not so Мягко распределяю вещество в центре картины uh, uh, в районе источника света. Uh, light. К этому цвету добавлю еще белил и желтый. И тоже можно мягко вот так распределить лад... ребром ладони. Uh, and К этому цвету, который у нас на палитре. Uh, to our mixture, to our mix. Добавим голубой. Uh, with some... Light blue, например, голубая ФЦ. Uh, for example, blue. Uh, Нарочито ниже середины, но стремится к середине. Линия горизонта. Обид uh, uh. Наберем цвет моря. We'll take some, uh, color of the sea. мысленно эта линия продолжается сюда uh, the line is here. и можно чуть-чуть наполнить содержанием скалы And here we can load, uh, the rocks. пока очень приблизительного цвета so, um, uh, The color is not sharp here. It will be another just some sketch. Ниже, да, ниже. Чтобы сделать, например, ниже, я сбиваю, сбиваю ладонью. To make it lower I just uh, destroy the color. By my значит линия горизонта относительно середины ниже но стремится к середине so the line is here. Подожду, когда вы выполните эту задачу. I waiting for you to complete the task. А это закат, да? Ну да, скорее всего. И тут спрашивает, пожалуйста, спросите у Игоря, можно ли этот закат переделать в рассвет? И какие краски при этом uh, Нет, все-таки uh, переделать закат в рассвет тяжеловато. Рассвет все-таки не такой красный. Uh, so Он скорее охристый. Uh, it's more ochre color теперь к этому замесу который у нас зеленит добавим розовый uh, we add pink. и вы видите цвет облаков похож на то что мы видим на фотографии uh, it is similar as in the picture. То есть чем дальше от источника света, uh, so, uh, the the light. свет розовеет. Uh, the light, uh, becomes еще белил, еще розового. Some more white, some more pink. Облака становятся Сиреневатыми. Фиолетоватыми. Uh, the clouds, uh, more lilac. Фиолетоватыми. Violet, И тонально делаю их близко к тому, что свет. Uh, and the tint is uh, close to the color of the light. Тонально это степень темности. So uh, the tint is darker. Большая кисть прекрасно справляется с этой задачей. This big paintbrush um, makes it good. Этот же замес немного распределяю и сюда. Uh, the same mix I here. Теперь к нему добавляю голубую фц. I add blue. И в эпицентре голубизны. And here in the начинаю развивать темное облако которое как штора заслоняет I the blue clouds, uh, which то есть та же кисть и все все одной кисти удается сделать Вот такое размазывание можно совершить. Uh, Так, и теперь уже возьму другую кисть, so, now, uh, another one, another более деликатную, uh, зачищу небольшую площадку на палитре, I clear some, uh, area on the возьму белило и голубой. I take white and light blue. Чуть светлее, больше белил сюда, к низу. Uh, white here. Чуть смуглее наверху. Нет. Uh, bit darker, uh, at the top. Yeah. Nope. И, наконец, следующей кистью so finally, uh, белило и красный, White and red. дополню имеющиеся светлые места, uh, I will add some light spots. Thank mm -hmm. you. Как вы видите, пока все очень технологично. As you see, is very now. Кисть, которая побывала в красном, uh, the brush which I used with red. пригодится нам внизу uh, we need here at the для набора. To get the color. К красному я добавил черного. Uh, I added some black here. Можно коричневого. And some brown. Красный в этом месте, пусть имеет эффект отражения. Вертикаль. Uh, so, Этот же цвет The same color. А? чуть припачкивает море uh. в этой области немного мудс в этой области. Это уже горизонталь. Here есть горизонтальная линия. подожду когда вы сделаете разбили ультрамарин синий I take and цвет white. уже не голубой uh, not light blue.